Чужой! Чужой, Боля! Чужой! Чужой! Сашко, чужой! Боля! Боля! Боля! Дам хряка своего хряка, пьетрена. Мясная порода, одно мясо. Дам хряка шабаям, перекупам. Кого интересуют хряки, обращайтесь, сдаю. Да, ты забрал, Домой! Ты шу, <laughs> Первая пара уезжает. Да. Все, так вот, вот ящичек. Лайфхак. Да. Старый коммуникант. Не старый коммуникант, старый суп. Боря. Борямба. Борямба. друзья получил посылку по новой почте Я быстро вам покажу и побегу семенять своих свиноматок искусственно заказал семя дозу я петрена у максима есть у него канал на ютубе CMN TV я у него заказал дозу Петрена у него также есть мастер также есть дюрок и есть петрен может еще какая-то есть но ну, не знаю точно Нового 2, Шугаров Станислав. Наложка. Ага, ага. Так. Кому надо семя дозы для свиноматок? Номер оставлю под телефоном. А, тут и внутреннее, внутроматочное делать. И такое. Ох ты, Максим, привет, спасибо тебе. Я заказал 6 штук. И думаю, покажу вам, как он отсылает, каким образом это все приходит. Цена, по-моему, там 200 гривен или 200 с копейками, точно не помню. Но меня там чуть дешевле, он давно уже мне обещал. Мне чуть дешевле сделал. Ну, не чуть, а нормально, дешевле сделал. Поэтому я как бы с радостью с радостью говорю, что у него, кому надо, то у меня часто спрашивают, где ты берешь семя-дозу. Семя дозу, если, ну, если надо дюрок, то я беру у себя, тут у нас водовая на комплексе, взял дюрка и все. А если там Петрен Максер, то у него, у Максима. Вот такой контейнер у него самодельный. Что, открывать контейнер? Ну, открою, да, покажу вам уже, где я ножик делал. Вот, вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть доз. Доз. но Ну я открывать сейчас не буду потому что может какая-то не сегодня у меня стоит а может завтра будет то есть чтобы не открывать а так короче все вам показал номер телефона оставляю вот так все приходит но это чтобы вы понимали все вот мне 6 доз пришло дай бог чтобы получилось 6 виноваток покрыть ну сколько выйдет по факту сколько выйдет но все равно максим спасибо Рад, благодарен Номер оставляю, кому надо, заказываем Друзья, всем привет По этим решили их не покрывать Хотя гуляла две штуки Две свинки, ремонтных Которых я отсадил на ремонт Но ветврач сказал Не надо их покрывать Покрывать будем, говорит, позже, туда после восьми месяцев. Эти породы растут до, до, э, дольше, то есть до созрелого возраста под свиноматку. Поэтому, говорит, давай их покрывать позже. Начнешь пускать на мясо сначала первых кабанов уберешь, а потом свинки, которые будут хорошо гулять и будут более ручные, тех покрывать и будем там две, три. Сколько их там, к примеру, будет поэтому решили и ветврач сказал пускай назад пускай со всеми будут на откорме заберешь потом с вот паски, допустим там пару кабасиков отсюда на мясо потом еще заберешь, а свинок пока не трогай и мы по свинкам определим какие лучше, теки и покроем искусственно, пьетреном то есть я потом еще раз закажу дозы СМН и именно на этих потом покрою позже его доз получилось покрыть Канторов. Ну, а потом закажу еще и покрою этих, которые загуляют. Поэтому имена, что я дал киевлянка, петрушка и обезьянка, так, грубо говоря, и остаются. Но потом посмотрим, будут с них свиноматки или нет. То есть, Ну, обезьянку очень бы хотелось покрыть. Она необычная, вся хряка. Ну, а тут будем выбирать, уже смотреть, какие будут из них лучше то есть вот так, вес у них уже хороший за 100 кг, корм я дальше считаю я опять поставил отметку, когда их запустил сюда и они опять 10, и все делим на 10 до паски считаем, потом на паску, когда перед паской буду пускать на мясо взвесим одного, поймем какой вес и все, подсчет останавливаем пускай лучше будет дольше ну я и думаю вес Будет у них больше, поэтому вот так оставляем их пока хай будут вместе и подсчитываем дальше сарма. Да, нормально. Друзья, насчет моего хряка Пьетрена, хряк хороший, вес у него килограмм, ну до трехсот точно есть и я его решил сдать на мясо шабаям то есть хряков берут дешевле точно сколько не знаю но берут дешевле поэтому кому там надо хряк на мясо кто принимает хряков сдаю своего хряка на мясо он мне уже пока ну не пока, а уже не нужен он покрывал машку, повредил где-то э, копыта на ноге когда машку покрывал то есть я мазью-мажу, я уколы никакие не колю, потому что если его сдавать, не надо никаких уколов. Мазью ему намазал, вроде бы на ногу становится, ну а там что его знает. Поэтому, кто принимает хряков, вот, прошу любить и жаловать. Хряк пьетрен, без жира, без сала, одно мясо. Да, каштан. Сдаю хряка вес, ну, в районе... Ну я думаю не меньше 250 килограмм в районе 300 килограмм, он тяжелый может на видео кажется меньше поэтому сдаю хряка, кому надо оставляйте номер, я перезвоню и договоримся все. и здесь одну покрыли, вот вот эту, которая в черных пятнах сзади у нее маленький там шрам и эту покрыли, тоже два раза в первый день и на второй день покрыли Тех кнопку и та, которая меньше, оставлю, пускай подтянутся, потом их пустим на мясо. Это у меня покрыто моим хряком каштаном, все нормально, смотрел, главого не было. У Сани у нас хорошая новость. Какая новость? Скоро получает зарплату и купит себе новый телефон. Samsung, да, Сань? Samsung? Не знаю. Или... Айфон, наверное. 12 Pro Max, наверное. Наверное. По этому сараю, тут у меня плиткой плитка и изолитый бетон, пол бетонный. Ну, то есть тут для свиноматок поросных, не поросных. То есть это тут а так, но это понятно. А этот красный, но я посмотрю, сколько будет отзывов, что типа, да, давай проверим, посмотрим. Вот этот сарай, я отсюда, когда всех заберу в новый сарай, в тот сарай, этот сарай я хочу сделать на глубокой подстилке. Вот это все выбрать, но ну, я все равно его буду все убирать. Выберу землю и сделать его на глубокой подстилке. Вот этот именно сарай. И посмотрю на ваши комментарии. Делать, не делать такой как бы, эксперимент на бактериях, на глубокой подстилке вот этот сарай, понравится или не понравится, может действительно запущу сюда какой-то десяток у них будет тепло, сухо, запаха не будет то есть проверить я никогда не пробовал, вопросов много мне задают за глубокую подстилку если кому из вас интересно, вот этот красный сарай мы выберем землю, засыплю опилки, бактерии то есть если интересно давайте тоже проведем эксперимент Вотёк. Воля. опять ты начинаешь. Решили заснять пока они в кучке. Он с ними играет, он их не троит, да? Так вот. Заснимем пока в кучке, так как приедут, Боря. приедут на выходных позабирает. Вчера созвонился с Денисом. Забирает одну свинку, потом приезжает, забирает свинку и кабанчика, и кабанчика. Короче, всех заберут. Друзья, такой момент. Там тоже есть заказ. Да-то он играется. И такой момент, друзья. Я сразу вас хочу предупредить всех. Вот есть, допустим... Ну, много людей посмотрели видео, там дюрки понравились, заказали дюрок. Дюрок половиной тысячи поросенок, ну, килограмм там 30, я там знаю, сколько в нем. А прошло время, то денег нету, то еще чего-то. И неудобно сказать, что я типа там, ну, не могу купить пока местами или туда-сюда. То есть вы не переживайте, если вы заказали и у вас не получилось там по деньгам купить, ничего страшного нету такого. Ну не купили, не купили, в следующий раз купите. У меня постоянно есть кому купить поросат, это не проблема, если вы сегодня решили их купить, а завтра что-то по деньгам там не получилось, или еще что-то, то ничего страшного нету. То есть сказали, Стас, так и так хотел, или там хотела купить, ну и не получилось по деньгам. Ничего страшного, другой заберет. У меня ну, спрос хороший на дюрку. Боря что-то дюрков не взлюбил. Друзья, сегодня мы чуть не попались на ловушку то ли румыны, то ли цыгане мошенников. Короче, ездят Вот этот комплект Пила штиль новая Да, все новое Покажи сварочку, Сань Все новое Вот эта сварка Беларусь маш Тоже хороший, я не спорю Бошевский перфоратор Все с документами Накладные есть С насадками С насадками Вот самое основное это ключи ключи и замочек так ты положи сань не наоборот да ага. вот так он мне кричит О, 545 евро евро и тут самое главное такое да еще... оно Ну. отделение именно вот так я нашел и повелся ключи думаю крутить машину машину нету вот так так что там уже нету и так да и уровень тут а все ну вот да вот это все короче вот это все они возили привез вот, мне человек ключики для этих харабов то ли румын на шкоде на шкоде фелиции на шкоде фабии универсал белого цвета и вот от этот комплект тысяча тысяча ну а этот мужик мне привез их типа тысяча гривен ну, я же говорю, за тысячу возьму. Они начали кричать, тысяча долларов давай. Тысяча долларов нам ехать не за что. Типа, мы из России, паспорта показывают, туда-сюда. И, короче, тысяча долларов, тысяча долларов. дай доллары, короче, запутаю нам тут все мозги так, что как под какой-то гипноз мы попали. Но я не совсем повелся. Думаю, ну, тысячи долларов у меня и нету, а в машине у меня было, ну, тысяча, я не знаю, ну... Может тысяч 15 лежало. И я, короче, начал их рубать. Говорю, то давайте 10 тысяч гривен. Они, не, не, ну, говорю, нет, тогда так и так. И, короче, они не уезжают, выкидывают мне это все с машины. На, забери нам ехать, не за что. Мы там, в Россия, далеко ехать, короче, туда-сюда. Ну, как обычно, вот эти их методы. Дай 11500. А нет, 12. Я говорю, ну давай 11500. Ну, короче, ломались, ломались и отдали вот это все. То есть перфик сварку бензопила новая все проверял все работает все ну новое и вот такие вот ключи и это все я купил за 11 500 гривен начал пробивать в интернете ну короче по тем ценам которые я узнал я мо ну, может чуть дороже я бы это все купил бы там на том же барабашова у нас в Харькове ну может чуть дороже ну, грубо говоря, я ничего там особо не выиграл, ну, ничего особо не проиграл. Но если бы я купил так, как они хотели за 1000 долларов изначально, да, угу. мы бы, конечно, потеряли, б, ну, грубо говоря, 1013 или 14 гривен. А так, ну да, купили, купили, пробил все по интернету, все это понаходил, узнал цены. То есть мы, получается, типа, как поехали с 11 500 гривнями и купили вот это все на оптовых типа базах. Да, вот так выходит. Поехать так бы я не купил бы, ну если под поехать, чисто купить перф, сварку, бензопилу. У меня есть и перфораторы, есть и сварка. Бензопила тоже есть, но старая китайская. То есть оно мне все надо, я не спорю. Ну, купил, купил. Просто если они вам предлагают это за 1000 долларов и тыкают, что вот 545 евро а еще самое больше шоу они заманывают. Где накладная? Сань? Там. Вот это, не, не, не. Сейчас мы накладную покажем. Они говорят, что с работой у них не получилось. С ними типа рассчитались. Ну вот цена. Вот. Это все. Вот, смотрите. Накладная. 61,800. 61 800 бензопилочный стиль ST СТ 461 25 кВт 17 тысяч грин перфоратор 11300 300 сварочный аппарат 12500 500 ну, хотя ему цена 3 3500 набор ключей 408 предметов свиз 21 тысяча это все липовые накладные <coughs> я узнал это все можно было бы купить за ту же сумму, что мы им отдали. 11 500. Ну, там, грубо говоря, надо ехать, выбирать, искать. Ну, да, купили. Оно неплохое. Это не убитое, хорошее, все новое. То есть, ну, купили, купили. Просто вы не ведитесь на вот эти накладные. Не лоханитесь на вот эти накладные. И они всех просят 1000 долларов начинают они подходить к обычным людям там на дороге, на велосипеде едет, еще там стоит возле магазина, к ним подходят, вот тысяча, тысяча, ну не говорят, что долларов, и пошло, тут тому позвонил, тот тому, мне сразу же предупредили, а у кого, кому, кому предложить, сразу же мне привел человек, их ко мне, они приехали на машине, одеты они нормально, не бедно, то есть вот так, и дурака включает нам, до Киева машину кинем, да, Сань, что? Да, да, да, до Типа, сколько километров до Киева, да, ну, такой, был, короче, бред, пудра вот эта царанская. Поэтому, как бы, не ведитесь. Вот так. Ну, можете нас поздравить с приобретением. Да. Ну, ключи-то, понятно, пригодятся машины, постоянно что-то крутим. Ну, там не только... Нет, там и... Да. Паяльник. Ключи все с трещотками То есть вот большие ключи с трещотками Вот все насадки Маленькие тоже трещотка вот это внутри это, это Интересно именно Накидные тоже с трещоткой Ну то есть хороший набор, я не спорю Где вот это? Вот Это это не сварочная Это зачем? клей, типа поклеить, паять Понял, клей ага. Он же клей, он стержня а то клей то а, клей да. да ты вставляешь да, клей разогревай и ты клеишь я помню, рулетка да там какие-то захватики туда. зажимчики да там вроде бы такое все и нужно да ну не за тысячу не... долларов друзья я то взял за 150 было у меня ну но... ну короче вот так поздравьте нас с Санькой купили инструменты изолента, изолента есть ну понятно китай напыхал пыхал туда все, что только можно как в телефон да Проверяем сейчас как раз ключи. Вот же с Нет, то с трещотками, да, насадка. Тут а вот, вот эти вот ставишь, большие да, вот на большой да. эти. Да. Проверяем ключи. Да, все с трещотками. Здесь трещотка в две стороны. Перевернул. Получается, закручиваешь вот так, да? Угу. Так, а, вот, этот так выкручиваешь. Ага. А наоборот. Слева направо так закручиваешь право налево да да ну ключи вроде бы хорошие ну да он да. Да, ну, есть новое, да новое есть новое да ну но тут все пройдется ну просто что не попадитесь так как мы попались ну мы это не попались хорошо что обошлись так сказать малыми избытками но на будущее будем знать Масанька, сундучок перебирай. Что? Сундучок перебирай.